Приветствую вас! Меня зовут Сергей Зеленин. Я являюсь руководителем компании «Золотая Россия», которая находится в пилотной зоне регионального торгово-экономического развития «Китай-ШОС» город Циндау, провинция Шандун. Наша компания является управляющей компанией и оператором торгового дома российской продукции в пилотной зоне «Китай-ШОС» и павильона «Россия» в новом международном экспоцентре «Жемчужина» пилотной зоны «Китай-ШОС». Экспоцентр построен в форме жемчужины, занимает площадь 169 тысяч квадратных метров. Запущен 1 октября 2022 года. В нем представлена продукция как из России, так и из других стран ШОС. Предполагается, что объект будет использоваться для организации крупных выставок, конференций, встреч на высоком уровне. Также планируется, что выставочный центр станет окном для гуманитарного взаимодействия между странами ШОС, в том числе на межрегиональном уровне. Павильон «Россия» обустроен в русском стиле, с большой матрешкой в центре, а также с элементами декора, ассоциирующимся с Красной площадью. Практика продаж последних месяцев в рамках павильона показала большой спрос на российскую продукцию. В первые дни открытия спрос был настолько ажиотажный, что для удовлетворения запросов через в маркетплейсе мы были вынуждены скупать российскую продукцию и из иных магазинов, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Ну а далее в ролике вы увидите рядовой день наших продаж. А это очередь в наш павильон. Павильон С. И все идут к нам сразу напрямую в Россию. Иногда в павильоне «Россия» проводят вот такие вот презентации. Рассказывают о России, о ее культуре, про искусство, ну и так далее. Сейчас начнется сеанс. И там у нас идут подальше продажи, естественно. Приехал мертсендау. Это еще только утро. Вчера была выручка 85 тысяч юаней. Вернее 86. А вот все прибывает и прибывает. Новый дом российской продукции в пилотной зоне Китай-ШОС приглашает сотрудничество российских производителей. Приходите, всегда поможем продать ваши товары в Китае, как в офлайн, так и в онлайн-сегменте. Володя, скажи, что прекратили поставлять нам эти вкусные конфеты. Реально уже устали. Новичок Беребут и беребут. Вот не успеваем привести выставить, так уже что-то закончилось. Вот. Не знаю даже, как это называется. Опять идти. конча Анчан, делимое чё Вот по поводу привези сюда к празднику ли хоть контейнеры, хоть чего-либо, я вообще не знаю. И все это будет продаваться. Просто не тут даже. Мне кажется, на цены не смотрят. Они знают, куда их привозят. Все берут.